Машины покупают ради запчастей. Спрос на автомобили для разбора резко вырос на онлайн-площадках. В России резко вырос интерес к покупке автомобилей для разбора на запчасти, подсчитали в Авито, проанализировав предложение на этой площадке. При среднем росте спроса в 20%, на предложения о продаже таких машин стали откликаться почти в три раза чаще. Аналитики говорят о том, что этот рынок в РФ не развит, и к таким показателям может приводить эффект низкой базы а также выход покупателей на онлайн-площадки. Автомобиль под разбор в среднем стоит 11,4 тысячи рублей, что на 22% выше показателей прошлого года. В среднем автозапчасти стали только на 1% дороже, средняя стоимость составила 6,6 тысячи рублей. Число предложений о покупке автозапчастей выросло на 18%, спрос на них, число откликов, на 20%, следует из исследования Авито. Эксперты проанализировали около 250 тысяч предложений о покупке запчастей за период с 1 января по 14 ноября. При этом средняя стоимость деталей за этот период выросла всего на 1%, до 6,6 тысяч рублей дороже всего автовладельцам обходятся двигатели, около 17,1 тысячи рублей, хотя они в среднем подешевели на 3%. В среднем на 3% дороже, за 13 тысяч рублей, можно приобрести трансмиссию и привод. Дешевле всего можно купить стекла, которые, как и годом ранее, стоят в среднем 2,6 тысячи рублей, не изменилась и стоимость электрооборудования, 3,5 тысячи рублей. Самое большое повышение цен зафиксировано на автомобиле для разбора на запчасти, их средняя стоимость увеличилась на 22%, до 11,4 тысячи рублей. Несмотря на такой рост средней цены, именно интерес к покупке автомобиля для разбора на запчасти увеличился больше всего. Сразу на 199 процентов, говорят в Авито. Однако эту тенденцию не заметили на другой крупной площадке, авто. Ру ведущий аналитик компании Алексей Муханов сообщил, что не видит существенного роста интереса к покупке битого автомобиля по сравнению с прошлым годом. Если посмотреть в других странах, то такая практика распространена, говорит Владимир Беспалов из ВТБ Капитала, в США это так называемый джанкиард, где складируются старые автомобили.